Экскурсия по зоопарку. Идет гид и говорит, это слон живет в джунглях Индии. Половой акт, два часа жена мужу. Ты слышал? Ты слышал? Муж так голову не сопустил, иду дальше. Гид продолжает, ну, а это бегемот живет в болотах Африки. Половой акт. Полтора часа жена мужу, ты слышал, ты слышал? Муж так голову не опустил, идут дальше. Гид говорит, ну, а это северный олень, половой акт. Полторы секунды муж жене, ты слышала, ты слышала? А жена ему говорит, дурачок, посмотри у него какие рога. Барин зовет слугу и говорит, Ваня, Ваня! Сбегай на огород, нарви мне редисочки. Ну, тот принес ему редисочки с землей. А барин говорит, ну ты че, совсем, Вань, что ли, нужно было... Принести, почистить, помыть, нарезать это все, замаслить сметанкой, лучком. А ты, идиот, что сделал? Понял, как надо? Он, да, понял. Ох, идиот! От волнения у барина поднялось давление. Он, Вань, а Вань, вызови мне врача. Через пятнадцать минут Ванька докладывает. Врача вызвал. Гроб заказал, могилу выкопали. На отпевание с договорился. Идут к русской девушке свататься три парня. Русский, француз и немец. Русский несет ромашку, она попросила съесть ромашку, он съел. Француз несет розу, она попросила его съесть розу. Он ест ее, а сам плачет и смеется. Девушка спрашивает, а почему ты плачешь? Он, да потому что шипы колючие на розе. Она, а почему смеешься? А француз отвечает, да потому что немец кактус несет.